Открываем рф паспорт и читаем строку «Кем выдан?». Выдан ФМС Федеральной иммиграционной службой. И там же стоит ее печать. Заходим в ту же самую Википедию и читаем про ФМС. Это, в принципе, прочитать можно где угодно. Федеральный орган исполнительной власти, реализовавший государственную политику в сфере миграции и осуществлявший правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции. Прочитали и задаемся вопросом, почему это относится ко всем нам? Почему РФ считает нас всех мигрантами? То есть жители России, даже коренные жители России на одних и тех же правах с приезжими из каких-то других различных государств. Нет у нас своей страны, территории, гражданства. Живем на птичьих правах. Тогда встает вопрос, откуда мы тогда все приехали, мигранты? На всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года люди высказались за обновление Советского Союза. Однако итоги этого референдума так и не были приняты к исполнению. Поэтому все, начиная с 17 марта 1991 года, незаконно. РФ не проводила размежевания демаркационных линий, не заключала международные договора в части границ с внешними субъектами. И это касается всех стран СНГ. Например, когда Украина заявила о том, что она хочет быть абсолютно самостоятельной и войти, как полагается, в Европу, Пан Мун ей отказал, сказал, вы не государство, вы один из регионов Советского Союза. Вы не провели пограничных договоров с соседними государствами о разделении территории. И это касается всех так называемых государств, якобы вышедших из Советского Союза. Территория есть только у СССР, а все эти осколки от него территории не имеют. В СССР действовал закон о его гражданстве от 19.08.1938 года. Исходя из этого закона, для того, чтобы изменить свое гражданство необходимо было написать в Президиум Верховного Совета СССР об отказе гражданства с требованием выйти из гражданства СССР. Граждане РФ этого никогда не делали. И гражданство РФ не принимали, не писали заявление о его получении. И как бы там ни было, по закону СССР, из правового поля которого никто не выходил, двойного гражданства не предусматривается. То есть как были мы все гражданами Советского Союза, так мы все ими и остались. Ничего никем не предпринималось в плане отказа от гражданства СССР и тем более получения гражданства РФ. Мы все являемся гражданами Советского Союза. И даже те, кто родился после 1991 года, все равно полноправные граждане Советского Союза, потому что гражданство передается по наследству. Именно поэтому РФ считает нас мигрантами и создала специальную миграционную службу, чтобы выдавать нам пропуски, которые мы называем паспортами, чтобы нас как-то идентифицировать, что ли. РФовский паспорт – это никакой не документ гражданина. Это самый обыкновенный пропуск для передвижения на оккупированной территории. Это как если через турникет какой-то необходимо пройти там, на какую-нибудь территорию, выдают пропуск. Вот аналогично и с паспортом РФ.